Всем привет, с вами Макс Рис, Хэштег, 30 серия. Так, при начале роликов подпишитесь подпишись на канал, поставь лайк. Ну, чтобы у вас YouTube рекомендовал у нас еще больше. Давай, бам. Бак, значит у вас будет бак, скорее всего. Давайте тогда прям сейчас. Бронзовый сундучок. Что у вас будет выпадать в бронзовый сундучки? Какой бравлер? Возможно, легендарный. Так что давайте ка лайк, подписка на мой канал. Если ссылочки вы найдете в описании. Так, отброс бомбой. Но это неплохо. Вот, уже бронзовые Серебряный сунычок прямо сейчас. Но это не сделаю. Давайте сделайте Это реально будет круто. Три, два, один. смотрите, бам! Отброс бомбой. Блин, не столько их, да? Везт же их. Так, давайте пособираем. Так, две минуты. Каждые две минуты. Капец. В общем, я качну немножко. Да, это мой основной аккаунт. 8 лига. Кстати, мог создать э, клан. Если хотите, чтобы я создал его, то о, напиши в комментариях. давай -ка. Это значит, что сколько у меня войдут в клан. В общем, я играю на Брюксе. Сейчас вам покажу бой. Ок, кстати, хочу скин купить. Ну, реально, на Брюксе тяжело играть. Почему? Потому что уже все. Реально там сложные игроки. Вот. Боксер Брюкс, я покупаю его. Да, вы должны лайкнуть и подписаться на мой тип- канал. Тан -тан -тан -тан. Боксер Брюкс разблокирован скин. Тан-тан-тан. У меня боксер Брюкс. Смотрите, вау, какой он классный. Подождите, а можно изменить на старый скин? Вот, вот он. А я такой хочу. ух ты, ё-моё ох ты уже даже с используются ну что ж брюкс боксера брюкаххухух начнем битву давай-ка я ожидал его я ожидал где-то 15 серию не не даже десятую общем найти в канале я там писал ум красивый все-таки красивый сейчас мы ее уничтожим ага да сейчас так так будем выживать ну в общем, я занимал восьмое место, получал 0 кубков. Вот. Седьмое. А ну бывает так редко, когда занимаем хорошим местом. Угу. Так что дефаемся. Уже громко, да. понятненько Ну что, если я купил скин, мне хоть силу там на 2% вылечит. Ну да, почему бы нет, да, можно. Так вот. Ставь лайк, если хочешь продолжение на канале Макс Риск вроде бы мы взяли все, но ночь можно отдыхать так минус 2 уже, во давай, давай, я знаю, что там много охотников, которые ходят, если вам повезло, вас не поймают, то все окей, половина уже умерла и все, и карта сужается. Это не обычный бой, это легендарный бой. О, уже ноль кубков, все ждем. Красивый скин, в общем, блин, там Лев, у него я то сила. Это капец какой-то. А, хочешь лев сюда пойти? Что нет? Да, блин, иди лев отсюда. Блин, для меня Писка Злайк, иди отсюда. Ну, позже дай же чтобы взять какое-то место. М -м, блин, лев. Лев достал. Он тут не троллить решил, да? А, сам тоже хочет троллиться, да? Понятненько. Ну что, лев? Смешно-смешно. Смешно, Лев. Так иди отсюда. А -а -а -а -а -а, друзья, реально лев сильнее, чем я думал. Блин, а как так? <incorporating pause> Блин, это нереально победил Лева. Эй, разработчики, что вы сделали? Вы сделали из ним какого-то монстра. <с Rafael> я не пойму. Как так? Лучше в браунстер сыграть. Если вам не нравится игра зуба, то играйте в советую. Как так? Это немножко хп донес, а у него такая супер ульта. А брюкс? Забыли про брюксы что ли? Неужели он будет просто никем? В общем, получили маленькие кубки, но это шок. Как так? Я думал, что даже на равных быть, но все таки нет. Разработчики хотя все по-разному. как там вообще не классно Ну Тогда у вас, конечно, будет... Как там... Ну, давайте, к примеру, просмотра будет больше, но удержание аудитории упадет из-за того, что нестабильность, -э -э, нестабильность персонажей. Вот, было бы стабильность, то они, то аудитория бы смотрела, да? Ну, я думаю, так правильно. Я же изучал все в книге. Ну, в общем там, на сайте. Да, блин, достал уже. Вот жаль, что у меня хоть дистанция не увеличится. Ну да, Брюкс, Брюкс, конечно, сильнее, но Лев тоже ближнего боя, кстати, да. Лев ближний, Лев дальнего, а я ближнего, Брюкс. Где стабильность, а? Мне сейчас не понимает. Иди отсюда. Так, уже хоть плюсик кубки. Не, ну это хоть не радует. Да, капец. Да, нужно предмет еще, кстати, да. И, ну, в общем-то, все нормально. Ну, тяжело будет брюксу, явно тяжело. А, кстати, напиши в комментариях, есть у тебя там брюкс 1000 кубков. Я хочу его на тысячу кубков набрать и буду кл ⁇ Первый бравлер от то 1000 кубков набрал. И персонаж, точнее, да? Так, давай, ускоряйся. Так, так, так. Блин, блин, блин, ну, не хочу. Не хочу попадать и тратить свои хпшки. Да, это, конечно, жестко за Брюкс играть. Ставь лайк, если тебе не нравится Брюкс или нравится Брюкс. Там вообще ставь лайк. А здесь дефаться будем. Да, капец какой там. Может там? Только там, если будут брони, то будет просто шок. О, пицца, пицца. Можно не пиццу заказать. да? пушка. Мне нужна пушка. Хочешь что-нибудь я возьму? Вот. Так, то же самое. В общем, жду твоего ответа. Если ты реально прокачан чем я, то м -м, давай в клан. Почему бы и нет? Значит, зайти. Скоро уже капец. Может, я на центре уже? Кстати, да, я на центре и так. Так, смотрите, зайц здесь. Так, хочу а это все взять. Блин, ну почему лук? Один а мой лук. Так нечестно, иди отсюда. У меня нет лука. Нет. Ага, в нижнем все таки Ну никс, ближний и дальний. Хорошо, что тут нет лева. Если был лев, то он явно бы хорошее место занял, да? Тихо-тихо. Так давайте лего что ли возьмем, также регенерацию, так тихо, не, ну я рад, что ХП хоть увлечены так и что-то взял там, конечно сейчас будет стрелять на меня, да, давайте посмотрим, так, так. Ну, в общем-то все, конец, нет, нет, ты хочешь жить? Не, ну прикольно было с тебя, бам. Не знаю, что надо делать. И блин, надо прикольно теперь. Но львы мне не нравятся. В общем, если я увижу льва, нужно. Дикаю всегда нужно бежать. В общем, у нас еще есть крокодил. Скоро буду говорят обновление. Там тоже будет жесткий крокодил. Всех жестких подобавляют и... и нереально за обычных персонажей. За Никса, ну так себе. Это хоть тоже хорошо. За сам ну тяжело будет против льва них сходим может продержаться на пару секунд. В общем, 951 кубок. А знаете, сколько нам нужно? Ты еще, Потом 2к. <смех> Потом, зри. Не знаю, сколько можно. Ой, лев, лев, лев, леопард. А, ухожу от него. Блин, блин, я знаю, что он реально сильный. О, серебро. Отлично. Мы соберем. Ага, у тебя золотая пушка, значит, нам. Да? Ну да, попробую сразиться с тобой. Тихо-тихо, чувак. Хвана. Блин, блин, ну почему, почему? Ладно, смотри, тут, кстати, маленькая видишь? Это что такое? Это что-то маленькое? Ага, чтобы не лагало. Вот разработчик правильно делает. Я только за, только вот. Так, все, все, все, не буду играть с вами. то да, блин, достали уже, а? Почему? Видишь, кп А я не могу взять, потому что вот этот чувак меня задолбал. Иди отсюда. Блин, иди. Да иди сам, блин, ну блин. Ну почему беспомощный брюкс? В общем, тут есть в углу зоопарк. Не зоопарка. Тихо, тихо я думаю, почему ты все портишь. Блин, ненавижу их. Ну, хоть у нас плюс три кубка. Хоть тоже радует. То, блин, достали, блин, брюкс беспомощный. Так. Уйди, выйди, пожалуй, выйди. Надо хоть немножко брюкса по хпшкам поддобавить, а? а то будет страх решущий. В, в общем, тут зоопарк, там, зоомагазин магазин Там вообще не пойму, чем я говорю. Но, в общем, тут было обнова. Говорят, что открыли двери какие-то. В подъемный мир. Блин, меня убили залагов еще. Ну а что-то его не добавляют. Показывали в виде ролика, Как будто это сетевой приватный сервер но ну, невозможно что у всех ютуберов приватный сервер если ты с этим согласен ставь лайк в общем что тут не чисто зуба что-то замышляет нужно скрывать ну я же детектив да но я уже первый раз рассказываю на этом канале ну когда ты рассказывал в общем будем разбираться с этим значит смотрим 955 давай еще раз Значит, детектив сейчас будет думать с вами. Угу. Что же с этим предпринять ситуации, О, связаться с ними, да, как-то обычно. обычным способом, она да, скучно. А это будет, конечно. В общем, если хочешь, чтобы я с ним связался с разработчиком, то напиши в комментариях. также поставь лайк там, намекни. То я вижу, мало лайков. То, я думаю, то не нужно. Забуду, подыхаю, что ли. Не все ролики ссылочки на канал в описании подписывайтесь о это прикольно кстати мая анимация когда включаю супер ульту то бактерские груши реально крутые вот это мне нравится что и на нее не нажимаю моя ошибка так блин блин блин я спалился маме сенку маме сенку вот это мне уже нравится только ли вы я что-то с ними не могу сразиться они реально тачеры. Попадет смелее, попытается сразиться. Если он не победит, то скажу, что Брюкс реально беспомощный против Льва. Поэтому, видите, Льва, бегите. Если Львы все захватит, то смысл спаса... спасения мира. А? Так, смотрите, карта сужается, минус два кубка. Можно хоть ждать. Или битву идти. Вот тут в кустах реально круто биться. Окей, я пойду все-таки искать игроков. Там они убежал, ну и ладно. Так, так вот он заметил кстати напиши в комментариях какого ты года 2020 2021 или 2022 и так дальше ну чтобы я потом вернулся и узнал так, вот, что так вот, сужается сужается 8 игроков вот видите, где-то я в центре был внимание, теперь как-то не в центре внимания. Что-то я не пойму зумбу Как будто она скупывает ты всех персонажей в другом месте. Я думаю, она разделяет их. Хм. На что тут опять не Нестабильность, вот. Нестабильность с курсом. Так, это бу... э... бомбочки. Так, ну где же вы там? Или просто не везет то не может такого второй раз не везет на них жалко что и не лари так быстренько уходим так никто не заметил все окей новая база новая база опа нашел одного опана на супер ультой можно расфигачить да как я знаю вот даже я его толкнул ну прикольно мне нравится такой ультушка так, здесь, потому что Брюкс беспомощный пока что. А чем меньше карта, тем он хорошо чувствует себя. Так, хочу туда пойти. Да, жалко, что у меня улетущей мышь нету. Да, ставь лайк, если хочешь себе хоть маленькую, но такую беспособную летающую мышь. Потому что брюкс медленный, а улетающая мышь может быть спасет. То а что вы делаете, э? два на одного. Ну все, тогда вот так вот. Чувак, стой. Блин, мне реально мало хп стало. Так. Блин. Мы реально, Тачер. Девять убийств. Ты и кролик? Видишь, если мы не набираем покупки, и то просто смотрите видеоролики, и зомба скажет, что за прикол, не понял. Такой поворот поворот. Да, блин, блин, так нечестно. В общем-то, у меня задрал Никс. Да, в общем, набрали кубки или нет. Я буду очень-очень много стараться, чтобы это сделать. И спасти мир от зубы. Ну... Но... Это прикольная игра. О, тысяча кубков. То, что нужно. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Получил тысячу кубков. Писунок монет. Скоро у нас будет еще 200. там, кстати, максимально. Сейчас узнаем. 2100. Вы что, сделайте надо мной? Тот-то -то мне не нравится зуба. Раз хотелось в играть. Так. Ух ты, занимаю место самое худшее в мире. Ладно, всем удачи, всем